И hey, всем привет, с вами Гидаблжи. И сегодня мы делаем видеообзор за... на браслетики. На браслетике. От известных от известных фирм. Всем известных фирм. Да. Это фирма Adidas. Это фирма Puma. Это фирма Nike. Это фирма Adidas. Это фирма Nike. Да. Повторялся. Mm. Погиб. Okay. Okay. Итак. Я у него, блядь, составляем в YouTube. Это... Замечательно, я боролся. Летит. Найк. Да, Найк. Вот такой он зеленый браслетик. Вот такой вот. Тут много упаковок Не видно сейчас, посмотрите сам. Воу, воу, воу. Один А ты, короче. Так, и камера, вот камера. М -м -м -м. Вот что это такое? Что тут за пятно? Ну, так это самый ростик нормальный тужится чуть-чуть не в и какой не хочет одеваться приходится помогаешь поводить ну и он постоянно складывается при этом приходится вот сюда вот его одевать. А так он на меня размером он на меня Значит, большая мерка вот так уйдет замечательный браслетик покупала его если что каменский дурейском каменский уральском каменский застральском Торговым. А, на пускай тут лежит. это а теперь адидас. Та -да. Вот такой вот адидас. Даже написано адидас. Сейчас посмотрю. Где есть покоцина, Нет покоцана. Вообще не покоцана. Вообще не покоцана. Не бибас. Не охренас. Не херас. А только адидас. с вайфаем фаем Адитас, с вайфаем вайфай вайфай вайфай и вот он темнотий светится его одеть а попробуем надеть его одеваем так а пока один вот. уже испугался наверное слышали это я испугался мой мой кот двери за скрылся испугался пипец вообще испугался ну, вот такой его можно носить вот тут вот тут он он не очень-то хочет складывать, надеваться, так он нормально одевается, не складывает. Советую всем размер на меня покупал, такое, да, да да Итак, сейчас еще один. Простите, Одедес. Он уже покрупней. И мне кажется, он красивее. Вот такой вот. Мне кажется, он красивее. Так вот, просто дедас. Тут тоже написано. Тут написано. Всё написано. Нет покусанного, ничего такого плохого то есть нет, да. Сказал, ничего хорошего. Ну окей. Он, я не понял. Он... <плодил> ну да, он валяется. Какого фига он упал? Вообще-то его положил Гад. Как... А готов. Рекомендую. Почему-то сейчас в Nike мне не очень. Почему-то а я захотел как бы Nike постоянно хочу в Nike. Так это тоже поздревалось. Теперь пошли колечки. Вот такие вот колечки, не знаю, что там взял. Пума вроде, да, это пума. Вот пума. Да. Вот даже вот и есть вот эта фигняшка. Пума же сама. А не военная пальца. Я и Кстати, да, она светится такая. Светящаяся зеленая штучка. Ну вам, наверняка, зеленая такая не зеленая, больше сиренево зеленая, что ли так? Да. У меня зеленая. Ну ладно, наверное, редактирую видео, что она была зеленая. Вот такое вот у нас кольцо одевается. Нормально. Размер мой. Только чуть-чуть и давит. Ну, так, нормально. Почти все плюсы рекомендую. Сейчас снимаем. Теперь еще одна кольцо, Найк. Вот такое вот кольцо замечательное. Найки. Сейчас я покажу вам. Найки, нормальные, Найки. Сейчас, где Тоже на мой размер. Все на мой размер. Я все подбираю на столько на свой размер. Найк, Найк, Найк. О, да, сейчас, смотрите. Я женатый мужчина. Одевай, что-то плохо одевается. Ща плохо одевается. Ой, капец Никапец. Вот и все я. Одела только замечательное колечко. Я не палец, не палец, не палец, нет, а где мой палец? Хм. Правильно, что палец. Вот, вот, вот. Кстати, снимали на планшете, так что. Так что про качество, если что, не пишите в комментариях, качество. Я знаю, что качество у Бога я уже его вижу. Пытаюсь. Исп... Попытаюсь исправить. Три. не стекло. Вот он стих, вот диванчик. Ой, все нормально. Такой. Ужасный давит. Не советую. Давит. Ужасно. Просто оно ну, ужасно. ужасное. Сама к себе ужасно. В этом за победила Адидас. На втором месте Пума. А на третьем месте Найк. Да. На Nike меня сегодня очень сильно расстроил. Итак, я думаю, я каждый день буду делать обзоры. Обзоры, да. Я буду каждый день делать обзоры. Обзоры я буду делать на все. На все буду делать обзоры. Всем спасибо за просмотр. Заранее спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Гаджи. И все. Пока.